Приветствую, с вами Леонид Арлан. И сегодня первое занятие нашего тренинга, нашего онлайн-тренинга «Реинкарнация судьбы». И мы сегодня рассмотрим такую тему, как правильно загадывать желания, чтобы они исполнять. Почему мы начнем с этой темы? Судьба – штука сложная. И судьба – это набор привычек, это огромный механизм, в котором вы живете. Это огромный, огромная система. И для того, чтобы систему поменять, ее вот так вот на щелчок поменять достаточно сложно. Поэтому намного проще, намного эффективнее ее менять, если вы будете знать, что вы хотите поменять, куда вы хотите двигаться. Вы знаете, Льюис Кэрролл в свое время в сказке «Алиса в стране чудес» привел такой диалог. Алиса спрашивает у Тиширского кота уважаемый кот, как мне отсюда выбраться Кот отвечает смотря куда ты хочешь прийти мне все равно ну тогда тебе все равно куда идти и вот если вы хотите куда-то прийти не просто избавиться от каких-то проблем от каких-то неприятностей неудач в жизни нужно прежде всего осознать что вы хотите в результате да? и для того чтобы ваше желание ваша судьба изменилась ваши желания исполнялись за то чтобы вы жили счастливо необходимо понять ну, определить для себя для внешнего пространства для высших сил что вы хотите на самом деле какое желание вы хотите и в чем оно будет исполняться и поэтому первый шаг это определите сферу вот что вы хотите изменить Всю жизнь человека, аспекты внимания, можно разделить на четыре части. Первая часть, ну, всем известная, деньги. И сюда можно принести и деньги как таковые, да, там, количество денег в вашем кошельке. И это ваш карьерный рост, который привлекает большее количество денег. И это развитие вашего бизнеса. То есть, что вы хотите, чтобы было иначе, чтобы изменилось. Первый. Сегмент – это деньги. Второй сегмент – это отношения. Ну и опять же тут можно разделять на отношения вас с вашим супругом, если он есть, с вашими детьми, если есть, с вашими родителями, предками, родственниками, если таковые. Отношения с друзьями, с коллегами, отношения вообще с окружающими людьми. То есть в таких противоположных сегмента – деньги и отношения выбираем а да? если вы чувствуете что у вас большинство проблем большинство неприятностей связано именно с отношениями просто определите для себя все я в ближайшие две недели ближайший вот коридор затмений я буду делать изменения именно в аспекте отношений третий сегмент это забота о себе именно забота о своем комфорте, о таком телесном комфорте, забота о своем теле, внимание к своему телу, то есть здесь здоровье, здесь спорт, здесь отдых, здесь яркость жизни, то есть забота о себе именно о таком телесном формате. И четвертый сегмент это Самореализация ⁇ это саморазвитие, это какие-то духовные практики, духовный рост, либо личностный рост, психологический, либо какое-то творчество. То есть саморазвитие, самоактуализация, самореализация. Если вам знакома теория чакр, то берем центр в анахате, то есть вот здесь, да, вот, вот здесь между э, левым и правым соском, да, вот в ямочке находится... Так, условно, анахата. И верх – это забота о себе, нижние чакры, вернее, верхние чакры – это саморазвитие, нижние чакры – это забота о себе, в правую – деньги, в левую – отношения. Определитесь, какой аспект, какой сегмент вы хотите развивать, какой сегмент вы хотите изменять, реинкарнировать, где вы чувствуете несчастье, дискомфорт, дисбаланс, и вы хотите привнести там гармонию, чтобы там у вас было все тихо, спокойно, намного лучше, чем было раньше, и чтобы общая жизнь, общий аспект, общее такое вот отношение к жизни намного улучшилось. Поэтому первый шаг – просто определитесь, в какую сторону мы будем двигаться. В деньги, в отношения, в изменение денег, в изменение отношений, улучшение. Улучшение заботы о себе, либо в саморазвитие, в позволение себе выражаться. Ну, как пример, вот очень частая такая проблема, с которой мне, ко мне обращается на консультации, это, что стеснительность, человек не может заявить о своих потребностях, не знает, как это, и если сам не знает, что что он хочет и, естественно, не может попросить об этом других. И мы с этим работаем. Так вот, сейчас в комментариях к этому видео просто напишите одно слово. Я, ну, там несколько слов, давайте так. Я хочу изменить деньги, да, или я хочу изменить свои отношения, я хочу изменить свою заботу о себе, я хочу изменить свое саморазвитие, свой ли, духовный, там, личностный рост. Просто одну фразу. Ну и завтра мы будем, начнем двигаться в этом направлении. Жду ваших комментариев к этому видео и... Думайте, планируйте. У вас есть сутки до следующего видео. С вами был Леонид Орлан. И выполняйте, начинаем реинкарнировать. Сегодня мы начинаем реинкарнировать нашу судьбу. Жду вас в следующем видео. Всем пока.